все начиналось. Теория в том, что есть огромная разница между днем рождения и датой рождения. Чтобы было понятнее, рассмотрим пример. Дата рождения 9 октября. Но девять 1988. 32-летия данный человек должен праздновать не 9 октября 2020 года, а 3 ноября. А по-другому и быть не Классная баба. Твои слова это ее мысли. Твои мысли это ее слова. Я на а ведь я добрый, я хороший, но как не можешь, ты понять